Чем эти самые живут. Что вот на паре ног проходит. Пьют и едят, едят и пьют. И в этом жизни смысл находят. Сножиться нажиться обокрасть, расстлить унизить, сделать больно. Зачем же им иная страсть, Ведь им и этого довольно И на паре ног Так называемые люди Живут себе И имя блок Для них Погрязших в мерзком блуде, Бессмысленный Я бы слог.